сегодня мы Здесь, кстати, еще работает тоже лучше. потому кто тебе дает скажите альбом скажите мне скажите. парень очень очень очень сильно очень сильно очень сильно Here we go Wow, oh, yeah, it's super Я прошла, я прошла, вот чуть-чуть вверх. Давайте в следующий раз, удобно, а кондиция вот эта мышка поднажимаешь «Потовый слой». Парень вообще не проходить, но все-таки не все вот и жизнь. Как будет в жизнь, родной? Вот и жизнь. Вот этой игры я с Ты чё, подправил мешок входит? как-то. не видишь. не встает, Он больше меня играет. А где-то какая да, вот Не сама тоже Ей... Я же, я же впервые, как я не как я не могу видеть. Еще... Ну, нормально, нормально. Там прозрачненько, я видела сначала, Это красный, Это как бы нарезки видела, а не полу, где что показать вам, я сам потому что, если у нас может быть все показать, я Слишком много, я да? Обманчиваю группу. Здесь 6 х мне даже группы а вот один выпуск. Думал то, что я слишком много. Жертвы ради какого-то основания. Те, кто не знает, у меня глупо есть. Это шек львы. А то, что так не завалилось, что попащим много или нет? Возьмите сюда. Я не пройду еще а Аккуратно, я Когда я что я с помощью этого тоже А сейчас не Я с помощью прозрачного тоже что еще? Подскажите мне. Мы кто-нибудь в земле заблокировали, кстати. Не надо вот, да. Заблокировали за решение в чате. Я ничего не писала. Я все хорошее писала, да. Какая-то засовестная. Почему-то что-то обманывают. Понимаете, многие считают, что мы кто-нибудь в земле. Но такой да, популярный, знаете, на робоксе. Там просто, понимаете, донат сделать, дод собирать, не знаю. Там донаты здесь Нужно Ну, и найти какой там, айти куда еще лучше. Не оригинальный, прощай. А, красиво. Да, с утку, дороговато. бомжихи. Вот, называлась я бомжиха. Я Нет, я не могу, я живу. Я живу. Понимаете, это зависит, как вы нажимаете тоже. Если крепко нажимаете, то вы пойдете в какой-то ненужный мясо, то не, да, недалеко. Если крепко нажимаете, то вы пойдете очень, очень далеко. Из этого, собственно, не нажимаем Крепко. Вот здесь я нажму. Котя... А реально катера это бег. Реально? Я же много котельная, понимаете, просто игра не игра. Тела и да. Пусть и игра перестает играть. Вы понимаете, еще и скачивала Робокс. Робокс я думаю, как бежала. Понимаете? Ну, когда я стала нажимать на пыль, это другие игры, в которых. Ну, кроме Робокса, там другие игры, там реально тоже было бегом. Прикольно. Я смотрите, еще это тоже бег. Я же сказала. Увеличение громкости тоже вверх, всё вверх, короче, много бедов есть, я делаю. Чтобы мы хорошо бежать. Больше мы будем бегать, чтобы жить. И если мы здесь не будем бегать, то мы не будем жить. Прикольно, двойки, я таких только а, башнях видела. Я такие мини-башни, прохожу а ад, типа круглый, не прохожу, и сверхугольник покажу. Не покажу, не покажу, не покажу. А потому что интересно, я если у этих блогеров-страшилок проходят такие башни, то как, И начинаю говорить о страшилке из своей жизни, как я. И жвачку приклеила на свои Это для меня очень страшно было, потому что до новей, мне казалось, что мы там не будем. Но занимаюсь, мои. Мой включить чистый глазок. Мой бочку включить. Души. тоже не Может, это тоже не нравится. Ладно. Теперь отключаем нашу. Когда баскедранный, баскедранный? Круто! Я баскедранный, вот но я не знаю, что это значит, что наш Я вот Пусть вот она Почему бы и нет? Мы столько старались. Из-за лаков я... Пацан, ну почему ты так делаешь, ну? Не умеет, ходить здесь нет. Он просто проходит по прямой за него остаемся без клуб Витя Витя человека под ним ником собственно думаю то что он хотя бы один раз написал в группу Признать можно зайти просто в группу и потом получить Понимаете, так можно вот как же здесь интересный серьезно нашло вот сюда за ждем зайдем, зайдем. группу Групп. Гру, гру, гру, гру, гру. Нас куда-то перевели. Да, это ее группа. И теперь ищем человека под ним Я заполнила его ник. какую то Диму не обзывают. А, вот это было, да? Вот это было. Нет, нету. 320 робуксов Хороший приз. Оказывается, подняли. Мы сейчас еще раз зайдем и увидим ее них потому что я не запомнил, оказывается. Что с моей мушкой? Наделви 300 чего-то, чего-то. Короче, сейчас зайдем еще раз и увидим, что на самом деле происходит. Не очень интересно. Здесь доллары, доллары, доллары. Доллары это не робок, собственно. Я скажу вам честно. Не надо было так, говоря, заиграться, заиграться. Схимпасса я подожду, пока он закончится. Получилось? Получилось, пап. Получится, почему бы и нет офиса поступить группу я там по моему в группе уже более 14 не потому что я знаю о том что они с каждым типа 14 не посидеть там нужно я поставил лайк чтобы получить код я помню код до 3х и и все не без разницы до 3х да, логично. Значит, поисковик забил. Ни один игрок еще не был обманут. Ну ладно, и лайков много, понимаете? Я лажу лайк, но вы увидите бы сами. Д3 Икс у меня есть другой способ, мы сейчас зайдем А у есть поиск этих участников. Вот Админа, Админ, админа, админа. Вот он. Ты чувствуешь такой глаган? А не говори, Значит, так, те, которые я больше одного раза не пойду, тем больше не пойду. Тем более, на Возможно, без сообщения очень круто придумали, там написано, если я не могу Чем чей я хочу узнать, я хочу узнать, текст.